Приветствую, я Сергей Попов. Я рад, что вы выбрали мой курс. Данный курс поможет вам начать путь к пассивному доходу и раскроет ваш творческий талант. Я выбрал для вас самый оптимальный путь, чтобы начало вашего пути было максимально комфортным и доступным для понимания. Так, что же вас ждет в данном курсе? План такой. Во-первых, мы с вами сделаем 4 продукта для продажи на Видеохайв. Во-вторых, подготовим необходимые превью файлы и загрузим их на FTP для дальнейшей загрузки на сайт. В-третьих, поделюсь своим опытом, как оформить описание, чтобы оно было не таким скучным, и после отправим на обзор. В-четвертых, после того, как примут наш товар на продажу, покажу, как настроить, чтобы на товар обратило как можно больше потенциальных клиентов. Вас ждет около 3 часов интенсивных занятий. Есть пять основных причин, почему нужно приобрести данный курс. Во-первых, легкий старт, потому что не нужно готовить файлы. Все файлы я уже подготовил, нужно их только скачать и начать обучение. Во-вторых, опытный преподаватель. Я вот уже более 6 лет на этом рынке, и всем этим опытом, который я накопил за это время, я буду делиться с вами. Третье, пассивный доход. Вначале он будет маленький, а если уделить больше времени на создание большего контента для продажи, доход будет увеличиваться. Четвертая причина. Вернете деньги. Если у вас появится пассивный доход, со временем вы окупите деньги, которые вы потратили на данный курс, в разы. Пятая причина. А если у вас продажу со временем попрод и вы выйдете на хороший доход, то можно сделать такой тип заработка основным. И ни от кого не зависит в финансовом плане. Ну что, начнем? Предлагаю приступить к первому занятию.